Мы приглашаем вас окунуться в этот яркий мир ароматов или как обновить свой парфюмерный гардероб. Женские ароматы делятся на 4 категории. Это цветочные, фруктовые, чувственные, цветочные, зеленые, элегантные, свежие, цветочные, вдохновленные, ориентальные, пудры и соблазнительные. В группу цветочные, фруктовые, чувственные входят такие ароматы, как LR Classic Santorini. Это волнующий, незабываемый аромат фрески, Жасмина и мускаса. Классический лимотив освещения ярких оттенков освежающей зелени, теплых лучах солнца, который придают верхние ноты фрески и Личи. ноты сердца магнолия, жасмин, имбирь и перец, и базовые ноты амбра и мускаса. Beauty Queen ⁇ это источник вдохновения для королевы красоты, изысканная диадемой свежих фруктов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 Настоящий. Калейдоскоп нот и оттенков в сочетании с эготическими фруктами, которые определяет характер, звучание аромата. Свежий и бодрящий, но при этом томный и теплый. Верхние ноты. Красный апельсин, аннас, фрезия. Ноты сердца. Черная смородина, пион, груша, слив. Ноты шлейфа. Мускус, сандаловое дерево, белый кедр. Легкий аккорд ванили.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 это белый кедр, сандалово дерево и мусуль. Аромат Лонды – это символ любви, верный и страстный. Сен-шоу, Грацци. Восхитительный букет из розы, ванили, амбр и сладкой ноты аромата турмана. Уникальный парфюм, который окружает неповторимой аурой и заставляет нас мечтать. Для женщин предпочитающий элегантный и чувственный аромат и играя такими нотами, как верхние ноты, дикая слива и боярышник. Ноты сердца, роза, дилертроп, жасмин, фрези, ирис, ландыш и роман гурман Ноты шлейфа, сандаловое дерево, белый мускус, ванил, ветерин, кедр, амбра. Полные обаяния и чувственности. Леонг эссенция розы,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 в романтичном и чарующем аромате. Бриллиант. Современный и яркий, и гламурный аромат волнуется от первого вдоха. Вернее, ноты бергамот, груша, фрезер. Ноты сердца, жасмин и рис, цветы апельсина. Ноты шлейфа, карамель, пачули, ванили. Бриллиант, лук, блестящий. Ваш образ. ЛР классик Валенсия.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 Древесные, пачули и терек, мускул и ваниль. ЛР-классик это сравнимо с небозабываемым романтическим путешествием на солнечные острова. Рокен-романс. Интригующая композиция, наполненная живительной энергией цитрусов И романтичной чувственной розы. Экзотические ноты Иланг-Иланг и кедр подчеркивают креативность аромата, делая его соблазнительным и притягательным. Верхние ноты апельсин, лимон, масло корицы, ноты сердца, гордыния, роза, жасмин и иланг Ноты шлейфа, легкая амбра, мускус и кедр. Левый колеша морской приз, искрящие блики света на лазурном морском волне, освежающий аромат, излучает шарм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 мускул, бабы тонко. Л.Р. ⁇ это просто стильно и обаятельно. Л.Р. ⁇ антигуа. Ярко выраженный, цветочный аромат. Настоящая симфония, состоящая из нот розы, ириса, и фиалки, и жасмин. Сочетание с двумя оттенками персика и абрикоса. Верхние ноты ⁇ персик. Абрикос, фиалка, пергамот. Ноты сердца, ирис, гелетроп, роза.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 розы и ванили, уточенное дыхание свежевых, срезанного цветка, наполненное весенним солнцем прохладной утренней росе. Стиль и изысканность аромата подчернуты ее естественной элегантностью. Играя такими верхними нотами, как цветы апельсина, герань, базилик, бергамон. Ноты сердца иланхила, фиалка, жасмин, тубероза, корица, кардамон, и гвоздика. Ноты шлейфа, ваниль, мед, мускус, сандалового дерева, мох. Утонченный и изысканный аромат. Линколешин, драгоценная амбра. Аромат вобрал в себя энергию самой жизни. Аромат как мощный, сплав из яркого фруктового бегамота, с ночного апельсина и соблазнительного теплой пачули. И играет такими нотами, как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 Ароматический зеленый харизматичный, древесные зеленый элегантные, свежие – водные – спортивные, ориентальные – пряные, страстные. В категории ароматические зеленые – харизматичные, такие как терминатор – загадочный, бескомпромиссный аромат, дополняет мужественный образ владельца свежими нотами бергамота, лимона и амбра.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 Метрополита Элегантный, стильный аромат рождается в сочетании цитрусовых нот, бергамота и притягательного шоколадного оттенка, которые, в свою очередь, придают звучание, композицию, легкую страсть, интригующее дыхание гуякого дерева и освежающий аромат ветерева в шлейфе. Верхние ноты – это грейпфрут, перец, бергамот. Ноты сердца – кардамон герань, гуяковое дерево. Ноты шлейф – Кедр, ветер, амбра и шоколад. ЛР Классик Монако, среди до моря, манит своей неповторимостью и роскошью, как и аромат, насыщенный запахом бирья, из сочного апельсина, амбры и табачного листа. Верхние ноты – имбирь, цветы апельсина, бергамот, грейпфрукт. Ноты сердца – зеленые и цветочные. Базовые ноты – кедр, амбра, табак, мускус и пачули.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 Ноты сердца – кедр, голояковое дерева, гальба. Базовые ноты – амбра, мут. Стокгольм – это город моды, дизайна и свободного стиля, воплощенный в одноименном парфюме. Брюс Виллис – первый аромат от самого Брюс Виллиса, который номинировал международную премию. В композиции ведущим являются такие ноты, как герань, перца и Ветера.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 Верхние ноты – анис, имбирь, ананас. Ноты сердца – перец, кардамон, мускатный орех. Ноты шлейфа – ветерин, парисандр, мускус. Благодаря контрасту цитрусов и благородного тепла древесных нот, композиция звучит изысканно и мужественно. Ocean Sky – аромат, морской волной. Сочетание сочетании с мандариином.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 и тимьян, ноты сердца, дыня, огурец, мята, листья эквалипта. Ноты шлейфа, кедр и пачули. ЛР классик Неагара, водопад Неагара, сила неукротимости, природы, оставляет незаглым впечатления, как и этот аромат, выбравшие в себя запахи лаванды и кедов, завершающие морским оттенком. Играя такими верхними нотами, как мандарин, бергамот, лимон мята и креандр. Ноты сердца – это герань, жасмин, мускатный шалфей и лаванда. Базовые ноты – сандаловое дерево, кеда, ветерю и мускус. Классические ароматы несут себе лучшее из прошлого для наслаждения в настоящем. Ресинг – аромат вихрь из освежающего апельсина и кардамона, жасмин и кеда. Керпки, но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 Брюс Виллис персонал, яркий срединомертный аккорд бергамота, и лаванда освежает, а благородный аромат кардамона и кожи, подчеркивают мужественность и харизматичность своего владельца. Керки, табачные ноты с привкусом пряности в шлейфе пройдут элегантное звучание композиции, ценный аромат агарного дерева, утонченный завершает композицию и играя такими верхними нотами, как бергамот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 Притягательный аромат зеленой мяты и бобов тонко в шлейфе. Играет такими верхними нотами, как бергамот, мята и полы. Ноты сердца – кардамон, лаванда, гвоздика. Ноты шлейфа – бобы тонко, мускул, сандаловое дерево, кедр и ваниль. ЛР класси Сингапур.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 и членство ассоциации ВКЕ предоставляется только тем косметическим компаниям, чья продукция и репутация удовлетворяет определенным условиям данной ассоциации в течение многих лет. Факторы успеха в парфюмерии ЛР и первый, не самое главное, это сделано в Германии, разработка инвестиционного парфюма при участии только топовых парфюмеров мира. Длительное действие аромата благодаря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 Оставляйте заявку и мы с вами свяжемся.